Итак, сегодня мы празднуем благоприятный приход Верховной Личности Бога, Шичи Танима Недавно я слушал лекцию, которую прочитал один преданный во Вриндаване, и он описывал, что у него была определенная связь с Мадва Сампрадай в Дупе. В Удупе там же это база последователей Мадвачарья и один из самых крупных Ачариев в Удупе Пидвари и преданный описывал, что Саньяси Пиджвари это очень знаменитый человек, он как раз недавно оставил тело в прошлом году. В прошлом году ушел из этого мира, ему уже было за 90. Он был очень хорошо известен, его все любили, все уважали. И он обращался ко всем людям в этой линии Мадова, и он говорил им, что мы все принимаем Шри Махапрабху как воплощение Господа Шри Кришны. Он очень ясно утверждал положение Господа Махапрабху. Другие сампрадаи Других знают о Господе Чайтане, но они не признают Чайтане Махапрабу как воплощение Верховного Господа. Они просто считают Его преданным. Но теперь Пиджари мат. Линия Мадавы, они также признают положение Шитания Махапрабху, что он не просто великий преданный, но Он на самом деле своим Бхагаван сам Он пришел сюда, чтобы совершать эти замечательные игры. И конечно же, в Священных Писаниях также есть свидетельства, благодаря которым мы можем понять положение читания Махапрабху. Эти свидетельства есть в священных писаниях, в частности, в Шримад Бхагавадам. Там есть стих, который произнес Карабаджана Муни, который был одним из девяти ее гендер, и он обращается к ними Раджу. Нимирадж, царь Ведехи, спрашивал у него о воплощениях Господа в разные эпохи. Итак, так намуне рассказывал, как Господь приходит в разные юги. В Сатья-югу Он приходит с телом белого цвета. И затем в Трета Югу он приходит с телом красного цвета, и затем в кали югу он приходит с телом черного цвета. И затем он описал, как Господь приходит в Кали-Югу. Он описывает, что Господь приходит, и цвет его тела не темный. Конечно, Шитание Махапрабху это сам Кришна, но он не темный. Нет, цвет его тела золотой. И в Шримад Бхаку там говорится «Кришна Варнам, Виша Кришнам, Санго Пангасра Паршанам, Ягьях Санкиртана Прайя, Яджандихи Господь Кришна, это воплощение в Кали-югу, говорится, что Он А-Кришна, Цвет его тела не темный, а желтоватый. И читание Махапрабху подходит под это описание. И далее описывается, что его деяния — Кришна-барда. Все они связаны с Господом Кришной. Итак, вся жизнь Читания Махапрабху была посвящена Кришне с самого начала его жизни было воспевание святых имен, потому что в день Гаврапорнимы, в этот конкретный год, когда явился читание Махапрабху, это был 1486 год. В тот год, в этот день, было солнечное затмение. И когда происходит затмение, то традиция такова, традиция такова что все ин индусы, последователи ведической культуры, омываются в ганге и воспитывают рождение, читание Махапрабху. заняты воспеванием святого имени. И мусульмане тоже воспевали, потому что мусульмане как-то смеяться над индусами, пародировать их. И поэтому они тоже воспевали. Индусы воспевали в Ганге, воспевали. и мусульмане тоже воспевали. И вот так явление Шри Чейтани Махапрабху описывается, что он всю свою жизнь проявлял это. И, и так игры Шри Чайтани Махапрабху описываются как Аударья. Господь Кришна является боврендаванием и его игры Матхурья в Двараке. Игры Господа Кришны Айшварья. Но в Майпуре игры Господа Аударья. Они исполнены великой милости. Чайтанья Махапрабху наслаждается, очень, очень хорошо проводит время, совершает игры. Его детская лила исполнена блаженством. Мы знаем, у вас есть ребенок, вы знаете, что дети время от времени плачут, кричат. Если они не, не плачут, не кричат, это неестественно. Поэтому дети обычно плачут, это нормально. И это значит, что ребенку нужно какое-то внимание. И вот так внимание читанием Махапрабу, когда он начинал плакать, то разные женщины приходили, поднимали ребенка и пытались его как-то успокоить. Но они увидели, что они могут его успокоить только одним способом, когда они начинают петь святое имя Господа. И это стало регулярной деятельностью. Ребенок плакал, женщины поднимали его, держали его на руках, успокаивали, но он плакал, плакал, не останавливался до тех пор, пока они начинали петь какой-то киртан. И как только они начинали петь киртан, Ребенок начинал улыбаться и был счастлив. И вот так все женщины начали понимать, что когда ребенок плачет, они должны совершать киртан. Поэтому дали ей успевать святое имя. Чайтание Махапрабху наслаждался. Иногда он что-то делал просто, чтобы свою маму подразнить. Как однажды его мама пришла домой и увидела, что он сидит там, где находится мусор. В наши дни другой мусор — это обычно пластик, полиэтилен, такие вот вещи. Но во времена Шрищи, да, мы Мусор... Это все было глиняные горшки. Глиняные горшки использовали один раз и затем выбрасывали. Как сейчас, если вы приедете в джаганат готовится в глиняных горшках? сегодня. Эта система продолжается уже тысячи лет. Они продолжают готовить в глиняных горшках. Итак, однажды Матушка Шачи пришла домой, она была шокирована, увидев, что ее ребенок сидит там, куда выбрасывают все плинные горшки, после того, как вы приняли пищу, и вы выбрасываете этот горшок туда. И эти горшки делаются из плины, из земли. Поэтому она там растворяется, и земле это приходит. И... Маленький ребенок, читая Хапрабу сидел на этой куче а, с глиняных горшков и считает, что это нечистое, а сверненное место. И мама Шачи была удивлена, что ты там делаешь. Он не просто там сидел, но он ел, ел этот горшок глиняный. Матушка Шачи спросила. Почему ты это ешь? И, и в то, то время немой маленький ребенок сказал своей маме, стал рассказывать ей и персональную философию. Он сказал ей «Ну, Ты дала мне эти сладости, бенгальские сладости даешь мне Сандеша, Сагулы, Бурфи. Он говорит, ты давала мне эти сладости, но эти сладости ⁇ это преобразование Земли. Поэтому я ем Землю. Нет разницы между Землей и сладостями. В чем проблема? -то? Ты даешь мне сладости, это всего лишь преобразование, трансформация Земли. Они происходят из земли. Поэтому что end? плохого, что я ем землю? Матушка Шачи была шокирована, услышав эту имперациональную философию от своего маленького ребенка. Однако матушка Шачи преданная. И она не попала под влияние этих речей своего сына. Они на нее не подействовали. Нет, она поправила своего сына и сказала ему, «Да, может быть, так оно и есть. Сладости — это преобразование земли. Но когда ты ешь сладости, ты будешь здоров. А если ты ешь землю, то здоровье твое не будет таким уж здоровым». И она привела пример. Она говорит, вот земля в форме а, горшка может себе хранить землю. Я могу туда положить воду или какую-то пищу в этот линейный горшок. Но если это просто земля, и я буду лить туда воду, то, то просто это станет грязью. Это не you то же, же самое. Ты должен понимать, что есть разница между землей в форме, в форме и горшка, в котором ты... и землей как просто глиня. Гли... И также есть гли... разница чтобы есть сладости и есть землю. И Читание Махапрабху, когда он это услышал, он поблагодарил свою маму и сказал, о, спасибо большое, ты меня просветила, теперь я никогда больше не буду есть. Землю. Вот такие игры происходили. Читание Махапрабху, будучи маленьким ребенком, наслаждался удивительными играми со своими друзьями. Однажды земля ползла И по двору. И читанием Махапрабу, будучи маленьким ребенком, он подумал, что это надо... -то. И он забрался на эту землю, на эту змею. Мама Шач увидела это и была шокирована. «О, что это такое? Моего ребенка может укусить змея». Так наслаждался читанием Махапрабху. В другой раз было двое воров, и они увидели Нимая. Они увидели, что Нимай был украшен множеством украшений. Такова традиция в индийском обществе, что они украшают маленьких детей браслетами, какие-то браслеты на запястья, на лодыжке украшают. Разные украшения носил Читани Махапрабху будучи ребенком. Эти двое боров увидели эти драгоценности на нем и подумали, давай-ка украдем этого ребенка. Мы его украдем и можем своровать все эти драгоценности. И они подняли ребенка и побежали с ним. Но под влиянием, Чайтани Махапрабху, он устроил все так, что эти воры просто бегали по кругу. Они думали, что они куда-то далеко убегают от дома Шачиматы. Но после, как, по истечении какого-то времени они увидели, что находятся на том же самом месте, откуда они выбежали. Когда они увидели, что они на том же самом месте, Откуда они унесли ребенка, они подумали, о Боже, лучше мы здесь оставим этого ребенка. Может быть, люди сейчас его не увидят нас, с этим ребенком, они нас побьют, убить нас могут за то, что мы украли ребенка. И так вот так Читание Махапрабху веселился с этими парами, под влиянием Йога Майя. Он привел их назад к своему собственному дому. В другой день Шитани Махаправу сказал, а... ему сказали, что надо идти в школу. Он был вторым ребенком у своих родителей. Он... У него был старший брат. На самом деле до этого мама Шачи восемь раз рожала девочек, но каждая из них умирала после рождения. И после долгое время она смогла родить сына. И старший сын его звали Вишварупа. Он был старшим братом Читаны. А читание 2 второй сын. Итак, Матушка Шачи, мы знаем, что женщины в Бенгалии очень сильно привязаны к своим детям. Они так сильно любят своего ребенка. А их что говорить, если у вас ребенок, подобный Нимаю, который не отличен от личности, верховной личности Бога? Итак, очень сильно его любили, а его старший брат Вишварупа, считается экспансией Санкаршана и не отлично от Господа Баларама. Итак, старший брат... Когда он рос, mm -hmm. его родители хотели поженить его, решил жизнь. Итак, Вишваруп ушел из дома. И его родители хотели устроить, чтобы молодая девушка была его женой, но Вишварупа не хотел этого. Вместо этого он оставил дом. И стал саньяси. И когда мама Шачи и Джаганат Миша услышали, что их старший сын принял саньясу, они подумали, мы так много, мы слишком много его учили. Старшего сына. Из-за того, что он получил такое слишком хорошее образование, он понял природу материальной жизни. И не хочет теперь вовлекаться в материальные дела. Поэтому он принял саньясу. И они подумали Нимая лучше мы не будем учить второго сына, больше бы учить не будем, потому что если он тоже получит образование, то он тоже может в итоге подумать так же, как его старший, его старший брат. А если он будет думать так же, как его старший брат, то он оставит дом и, примет, и тоже примет саньяса. Поэтому мы Нимая, не будем в школу больше отправлять. Пусть он остается дома. Неважно, если лучше ему не получать образование. Play можешь play. играть, на улицу ходить играть. И так Немайу сказали, что больше ему в школу не нужно ходить. И стал создавать большой хаос. Знаете, когда дети не ходят в школу и получают образование, и начинают много налить, и много всего плохого делают, создают проблемы. И вот Нимай, он как раз так поступал. Он начал создавать проблемы. Если он видел, что где-то маленький ребенок лежит, младенец, он приходил и щипал этого ребенка, чтобы он значит, плакал, заплакал. И когда ребенок начинал плакать, то Нимай смеялся, убегал. и убегал. Иногда он воду заливал в ухо ребенку, чтобы ребенок заплакал. шел с другими мальчиками. И, и одевали одежду на голову и притворялись буйволами, и заходили в сады людей, и так ломали у них банановые деревья, вырывали разные растения, которые люди выращивали в саду. Иногда они даже ночью приходили, стучались в двери, сдавали устрашающие звуки, как будто дикие животные пришли. И люди, услышав Нимая и других мальчиков, начинали пугаться. Они не знали, что такое происходит, что это за звук. В других ситуациях молодые девушки приходили на гангу и там совершали пуджу потому что молодые девушки, естественно, хотят выйти замуж, и они хотят, чтобы у них был хороший сын. Поэтому они приходили на Гангу и совершали пуджу, приносили туда цветы, подношения цветов, сладостей, приходили на Гангу, чтобы совершить пуджу. Нимай видел их, приходил и говорил им, «Вы должны делать подношение мне». «Я — Бог Ганге. Я — Бог всех остальных богов. Они все поклоняются Мне. Если вы хотите что-то им предложить, то лучше предложить это Мне». И вот так они смеялись, эти девушки, и не принимали Нимая всерьёз. Но Нимая их и говорил вы не предложите мне это, то я продвину вас, чтобы вы вышли замуж за старика, у которого уже много других жен и девушка. и быть его э, старым Они говорили: "Хорошо, хорошо". И они разрешали Нимаю забрать их в отношения. Вот так вот Нимаю вел себя. И иногда Нимай каждый день ходил на гангу, плавал там. И когда браманы там на ганге повторяли гайетри, стоя по поясу или по ши в воде, повторяли гайетри, Нитай нырял под водой, проплывал и дергал их за ноги. Они повторяют гайетри, они тает дергают за ноги. Они падали в Гангу, и так Нимай их беспокоил. Другие люди сидели на берегу Ганги, занимались медитацией в подмассане, медитировали. Нимай приходил и поливал их водой. И так эти люди очень гневались на Нимай. Настолько, что они стали приходить к его отцу, Жаловался. Но Нимай говорил, отец, отец, нет, нет, смотри, я стою, у меня руки все в чернилах, я пишу целыми днями не так много, много всего плохого делал. Конечно, в какой-то момент он так сильно стал шалить, что все соседи собрались и пришли к Джагнатхи Миши и стали жаловаться. Сказали, Послушай, пусть твой сын в школу ходит». Но Джагнатхи сказал, «Если он пойдет в школу, я волнуюсь, он может саньясу принять, может уйти из дома, может быть, не останется в семейном укладе жизни». Но люди сказали Джагнатхи Миши, то, чему суждено произойти, это произойдет. Ты не можешь изменить судьбу. Если ему суждено уйти из дома, то это произойдет. Но пусть он получит образование. Потому что если ты просто оставишь его так скитаться здесь, просто ходить, то он совершает, приносит много беспокойств всем нам. Это много для нас беспокойств. Поэтому, пожалуйста, отправь его в школу. Итак, Джаганат Миша отправил Немая в школу, он стал ходить, учиться там. И, конечно же, он был просто блестящим учеником. Он изучил все. Он слышал один раз что-то и вспомнил все. Итак, в возрасте 11 он открыл свою собственную школу и стал учителем. И у него были свои ученики. Он повсюду ходил и учил людей, нияе, логике. Ему нравилось обсуждать с людьми. Но он был настолько могуществен, что никто с ним не мог спорить. Никто не мог даже и близко как-то его победить, разбить. Ситуация такая стала тяжелой. Что, когда они люди видели, что он идет, они разбегались и прятались, не хотели даже встречаться с ним, потому что настолько трудно было разговаривать с ним. Вот таковы были его игры, как ученого, где он играл великого ученого, настолько, что он получил имя то есть, большой ученый, немай бандит. И, будучи юношем, встретился с Дигвиджаем в кашмире И там были знаменитые дебаты на берегу Ганги. Все эти игры наполнены огромной милостью, замечательное счастье, удовольствие. Махапрабху наслаждался. Позже, когда он принял саньясу, это уже совсем другое настроение, и там уже гораздо более серьезное настроение. Mm -hmm. У нас был один с вами, может быть вы его помните, он mm -hmm. в трудные бури. Его святейшество Шидар с вами. Он был известен как счастливый с вами, потому что он любил улыбаться. Обычно саньяси были очень, очень такими сухими, немного юмора и так далее. Но Шидар был счастливым с вами, веселый с вами. Итак, читание Махапрабху, будучи саньясим, было очень серьезным. Не было никаких шуток, игр. Очень серьезно. В воспевании святых имен и в проповеди о сознании Кришны всем и каждому. И также читаем Махапрабху решил сам прийти pur, в эту святую землю Майпура. Говорится, что Майпур хама это творение Шри Мати Она создала это место просто для удовлетворения Господа Кришны. Естественно, тут много счастья. Майпур отличается от Вриндавана. В Вриндаван там очень жарко летом и очень холодно зимой. Много колючек на земле. Это не такое живописное место, как Майпур. В Майпуре есть Ганга, в Вриндаване есть Ямуна. Конечно, говорится, что ему на в тысячу раз более великая, чем Ганга, потому что ему это преобразование любви, радхи, Кришне. Однако Шричтани Махапрабху выбрал явиться здесь, в Майпуртхаме. И таким образом он каждого вдохновлял воспевать святые имена. И мы видим, что здесь эта культура, как сильно люди любят повторять святое имя. Эта культура никогда не терялась. До того, как Махапрабу явился здесь, мы там слушаем а Джей Левика с вами, что он жил там, в Чамбахате, до того, как он отправился жить в Джаканадхапуре. Итак, Майпур — это место великих, многих великих душ, они жили здесь и наслаждались, слушая о Господе Кришне. Итак, читанием Хапрабу также принял это послание Кришне, вынес его за пределы храма и распространял его по всей Барадбарше. Он хотел, чтобы все получили его. Разумеется, именно читанием Хапрабоу предсказал, что святое имя будут петь в каждом городе и деревне по всей планете. Итак, сегодня мы наслаждаемся наследием читанием Хапрабоу. Мы можем видеть здесь в Майпуре, что так много людей здесь. Это место просто наполнено кишитами повсюду, и все они пришли сюда, чтобы слушать и обсуждать сознание Кришны. Несомненно, это очень радует всех Ачарьев. Шилупрупада говорил людям таким как так и своим Махарадж. Он говорил им, я дал вам царство Бога. Теперь развивайте его. И так это мои поры. Он не отличен от Царства Бога. И мы настолько удачливы, что можем быть здесь в этот благоприятный день. На самом деле, в один, в один год на гору Пурнимум были здесь, и было действительно солнечное затмение было, и мы все вошли в Гангу, чтобы воспевать Святое Имя, пока было затмение, очень особая ситуация. Я не знаю, какие-то другие воплощения Бога являлись ли таким образом. Но мы знаем, что сочетание Махапрабу — это Сам Господь. Вы можете изменить, изучить Его гороскоп, и там есть все благоприятные знаки Его гороскопе. И также все в Его теле было очень благоприятно. Длинные руки простиравшиеся до колен, это очень благоприятно. Лотосные глаза, которые до уголков глаз простирались, очень благоприятно. Все благоприятные знаки на руках, на стопах, все это было очень благоприятно. Итак, читание Махапрабху. Это наша аватара, Махабхадханьяна. Но не просто аватара. Он сам Кришна. Джива Госвами объясняет, что в эту дивью югу у Господа всего три воплощения. Сати Юга, Трета Юга, Два Пара Юга, а воплощение, который приходил в Два Пара Югу, затем приходит снова в Кали Югу. Это Сам Кришна, который приходит снова в Кали Югу. Кришна, который явился в Два Пара Югу, снова пришел в Кали Югу. И мы спрашиваем, почему же цвет его тела не темный? Он не темный, потому что он принял настроение Шримадирадхарани. Он пришел, чтобы наслаждаться этим счастьем, счастьем жизни преданного. Когда Господь приходил в Апараюгу в образе Кришны, он видел что наслаждение Штиматирадхарани в, в тысячи, в тысячи раз больше, чем его наслаждение. Поэтому Кришна сказал, я хочу наслаждаться как она. Я хочу ощутить это наслаждение. Вот почему Господь Кришна пришел как читатель. И цвет его тела не темный, Цвет его тела Акришна. Шримати Радхарани — это Тапчататаканчана Горанги. Цвет тела Шримати Радхарани — золотой. И подобным образом цвет тела Читани Махапрабху тоже золотой, потому что он принял Радхабхаву — это настроение Шримати Радхарани вот так вот мы вспоминаем Игоря Шичитанье Махапрабху и его великое явление в этом мире. Спасибо большое. Джай! Джай! хари хариба.